Двигаемся дальше. Итак, мы научились работать в системе с такими сущностями, как пользователь, группа доступа и профиль групп доступа. Мы с вами поняли, что группа доступа связана с профилем групп доступа соотношением много к одному, то есть одной группе доступа может быть сопоставлен только один профиль, в то же самое время как профиль может быть переиспользован в произвольном количестве групп доступа. А есть у нас такая сущность, как пользователь, которая связана с группами доступа соотношением много ко многим. Мы с вами завели в системе нового пользователя кассир, предоставили ему посредством этого механизма необходимые права, и права модифицировали таким образом, чтобы ограничить э, возможности кассира в плане своих настроек. Хорошо. Но по логике вещей понятно, что иногда один и тот же пользователь должен выполнять совершенно разные задачи. Например, сегодня он кассир, завтра он колдовщик. Как, бы как, как же нам поступить в таком случае? Понятно, что мы можем взять еще одну группу доступа в системе определить, связать ее с профилем группа доступа колдовщик, профиль там на самом кладовщик например как-нибудь так он называется будет и под разные задачи мы можем пользователю предоставлять одному и тому же человеку предоставлять разных пользователей для входа но это не вполне удобно и разумно на самом деле мы можем Конечно же, одного и того же пользователя, как видно из рисунка, мы можем включать в произвольное количество групп доступа и мы можем одного и того же пользователя включить в группу доступа кассиры и в группу доступа кладовщики. Это будет работать. Но когда у нас, когда мы имеем дело, например, с большой компанией, где много пользователей, это не вполне удобно, потому что мы вынуждены будем одного пользователя за другим настраивать однотипно. Если у нас много колдовщиков, то мы вот каждого из этих колдовщиков вынуждены будем по отдельности включать в группу доступа колдовщики. Как-то так. Понятно, что э, напрашивается вывод о том, что в системе должен быть какой-то более удобный механизм связи пользователя с профилями групп доступа каким-то более удобным образом. И этот механизм есть. На самом деле, а в системе есть еще одна сущность. Называется она группа пользователей. И вот здесь следует уделить особое внимание на взаимоотношения этих сущностей. Обратите внимание, мы можем группе пользователей... Определить произвольное количество групп пользователей мы можем связать с произвольным количеством групп доступа, и группу доступа мы можем связать с произвольным количеством групп пользователей. То есть отношение много-ко многим. Ладно, с этим вроде бы разобраться можно, но вот здесь вот в чем есть некоторая засада. Слово ⁇ группа ⁇ она наталкивает человека на... Такой вывод, что мы имеем дело с некой группой справочника пользователей в системе, если уже более приближаться к технической реализации. Так вот это не так. Обратите внимание, что у группы пользователей и у пользователя у них тоже отношение много-ко многим. То есть мы можем пользователя включить в произвольное количество групп пользователей. И одна группа пользователей может быть связана с произвольным количеством пользователей. То есть это ни в коем случае не нужно воспринимать как группу справочника. Это не элемент иерархии. Это отдельная сущность, которая нам позволяет упростить настройку прав. Так вот, исходя из рисунка видно, что мы можем группу пользователей связать с произвольным количеством групп доступа. Например, мы можем создать в системе группу пользователей кассиры-кладовщики и связать с группой доступа кассиры и с группой доступа кладовщики. И после этого мы можем какого-то нашего пользователя включить в эту группу пользователей. Давайте мы с вами посмотрим, как это технически выглядит в системе.